Как можно улучшить или усилить продающий ролик? Допустим, у вас есть продающий ролик, и он очень себе хорошо аранжируется и приносит трафик, приносит покупателей к вам на сайт, либо в интернет-магазин. Но помните, все всегда можно улучшить. И есть простой совет, который мы даем своим клиентам и делимся им с вами. Если вы будете отрабатывать комментарии, которые есть под роликом, и писать там ответы, то со временем у вас будет замечательный сценарий для еще одного ролика, который усилит и улучшит этот ролик. То есть Сами зрители дают вам идеи и дают то, чего им не хватает. Хотите узнать больше – обращайтесь к нам по этим контактам, либо оставляйте свои вопросы под этим видео. Пишите, звоните, подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса» и ставьте лайк под этим видео.